За первые, три матча баскетболисты, за первые три половины этих матчей баскетболисты Сперс набрали 195 очков и закончили эти половины с разницей плюс 65. Ну, сами можете прикинуть, ну, какая была колоссальная разница в игре этих команд. «Бенч» Сан-Антонио набрал на целых 100 очков больше, чем их оппоненты из Портленда, перекинув 140 на 41. Более того, всего лишь 33 секунды баскетболисты Портленда выигрывали вообще, хотя бы на одно очку выходили вперед в этой серии. Если говорить конкретно по третьему матчу, то четыре баскетболиста Портленда набрали 20 и более очков, чего в принципе в первых двух матчах мы не видели и что ранее в регулярном чемпионате очень часто означало почти, практически стопроцентную победу Портленда. Все те задумки тот которые, которые были у Портлинга, у него был да, какой-то план А, мы о нем знаем, это э, усеченная ротация, это 40 плюс э, минут их лидеров на паркете, э, 2-3 запасных, которые проводят 5-7 минут, Мой Williams, там Бартон э, может выйти, Леонард несколько минут его, но то, как они выходят, то, ту игру, которую они показывают, позволяет э, сперс. Набирать легкие два э, очка, три очка э, Фьерет, Белленелли э, через игру, но э, качественно, э, качественный баскетбол показывает Ману Дженобили. Пэти Милс на какие-то 15 минут способен идеально заменить Тони Паркера, набросав своих 10 очков, э, отдать две 3 э, интересных передачи. Если Лилард сможет э, набрать там, 40 очков, и покажет Ламаркус Олдрич такую же игру, как он показывал в первых матчах против Хьюстона. Тогда у Порфона может возникнуть какой-то шанс зацепиться в серии против Сперс. Но пока все идет к тому, что серия закончится сухой победой Сан-Антонио.